Всем привет! Ты смотришь «Универ -ньюз». Сегодня с тобой я, Анна Глазунова. Начинаем наш выпуск. Казанский университет посетили дипломаты стран Европейского Союза. Что же послужит основой для последующего сближения? 16 июня КФУ посетил АТАШЕ по образованию посольства Испании в Российской Федерации. В Институте психологии образования Казанского университета прошла встреча министра образования Республики Татарстан Энгеля Фатахова с магистрантами. Растущее признание КФУ на мировой арене подтверждает желание иностранных партнеров налаживать контакты на посольском уровне. Дипломаты заинтересованы в привлечении экспертов университета к обсуждению различных проблем, стоящих перед Россией и Европейским Союзом на пути укрепления взаимодействия. Что послужит основой для последующего сближения, расскажет Адель Шмелова. Казанский федеральный посетили дипломаты стран Европейского Союза. Делегация приехала в Казань с двухдневным визитом, в программу которого вошел круглый стол с представителями КФУ. Ознакомил гостей с обширной деятельностью университета проректор по внешним связям Ленар Латыбов. Основная цель нашей встречи это, я думаю, чтобы вы лучше узнали нас. Сам я дипломатом работал. И вот как Искамиков слышал, мы уже с вами разговаривали, я знаю, какая задача дипломата это довести до. Страны, вы представляете, информацию реальную. После официального приветствия слово взял советник по политическим вопросам посольства Европейского Союза в России, который оценил состоявшуюся встречу как новый шаг к активному взаимодействию посольства Европейского Союза в России напрямую с ее регионами. Еще несколько лет назад была такая практика у посольств стран Европейского Союза в Москве выезжать за пределом КАДА. Эм, эм, и организовать такие поездки дипломатов скажем, среднего звена, э, чтобы те э, э, имели возможность познакомиться с другими регионами, э, субъектами Российской Федерации, и э, чтобы у всех было четкое понимание, что Россия ⁇ это не только Москва а и Санкт-Петербург. Так, по словам советника по политическим вопросам, дипломаты заинтересованы в привлечении экспертов университета к обсуждению различных проблем, стоящих перед Россией и Евросоюзом на пути укрепления взаимодействия. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 16 июня состоялся визит в КФУ АТАШЕ по образованию посольства Испании в Российской Федерации. Как это было, ты узнаешь в следующем сюжете. 16 июня Казанский федеральный университет посетила Таше по образованию посольства Испании в Российской Федерации Хосе Аурелли Льянце Виляноева и основатель Центра образования и полилингвального детского сада Бала-Сити Альбина Насырова. Основной темой разговора стало то, что испанский становится одним из востребованных языков, которые активно выбирают студенты Казанского федерального для изучения. Стоит отметить, что количество контактов и культурных программ между Россией и Испанией неуклонно возрастает. Уже сейчас изучение испанского языка в Татарстане, в частности в КФУ, поставлено на широкую ногу. Многие студенты в качестве дополнительного образования выбирают язык серванты Сей-Лорки. Эти молодые люди целенаправленно работают над своей карьерой, ведь языковые знания открывают двери для работы не только в Европе, но и в странах Южной Америки, чей рынок в современных условиях становится особенно привлекательным для России. В ходе встречи состоялось подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз. Сейчас по всей России за рубежом проводится глобальный проект модернизации современного образования, как школьного, так и вузовского. Поэтому этим вопросом уделяется особое внимание. В Институте психологии и образования Казанского университета министр образования и науки Республики Татарстан обсудил с магистрантами вопросы подготовки современного учителя. Смотрим. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошла встреча министра образования и науки Республики Татарстан Энгеля Фатахова с магистрантами педагогического направления. На этой встрече обсудили различные вопросы, связанные с развитием современного педагогического образования и то, как сегодня нужно готовить будущих учителей и каким должен быть современный учитель. Сегодня учитель меняет свою миссию. Он сегодня главный воспитатель, учитель, наставник, подрастающего поколения. Меняется функция учителя от информирующей, наставляющей, поддерживающей и консультирующей. Энгель Фатахов уже приезжал на открытие Центра педагогической магистратуры, где ему были показаны современные лаборатории, аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием. практико центр, где формируется компетенция будущих учителей. Сегодня Министерство образования и Казанский федеральный университет направляют все свои усилия на подготовку современного учителя. Эта встреча была полезна как магистрантам, так и бакалаврам Института психологии и образования. Многие наши магистранты являются учителями-практиками, которые организуют процесс обучения и воспитания в школе. Поэтому их волнуют вопросы, связанные с развитием современного школьного образования, перспектива развития современного педагога, вопросы, связанные с организацией, наставничества в школах и, конечно же, вопрос социальной поддержки будущих училей, организации грантов и вопросы их профессионального роста. Система педагогического образования Казанского федерального включает в себя непрерывную образовательную цепочку. Детский университет, IT, лицеем и лицеем Нилобачевского, бакалавриат, магистратура, аспирантуру, Центр переподготовки учителей и университет возраста. Напомним, что Казанский федеральный университет вошел в топ-300 лучших вузов мира по данным рейтинга QS в направлении образования. Анна Глазунова, Леонардо Влесьяров, Универньюз. В высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ политический гость. Олег Морозов встретился с журналистами и студентами Казанского университета. Чем поделился представитель Республики Татарстан, расскажем в нашем сюжете. Прошедшая накануне прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным стала уже некой политической традицией. Подобная встреча проводится уже 15 раз и последний перед предстоящими выборами президента. Свои комментарии по поводу прямой линии с Владимиром Путиным дал журналистам и студентам КФУ член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Она ему для того, чтобы он вышел с той программы в стране, которая будет страной воспринята, нельзя ли говорить то, что мне надо, надо говорить, то, что, во-первых, хочет страна, я как введен, должен это, это стране предложить. Я должен понять, что страна хочет. Что Где? И как решает? Пресс-конференция с участием Олега Морозова состояла 16 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Помимо обсуждения прямой линии с президентом Российской Федерации, сенатор дал оценку политической ситуации как в стране, так и на международной арене. Мы никогда не находились в такой сложнейшей внешней ситуации. Вот мы там вспоминаем холодную войну. Но так плохо, как сегодня, не было никогда. В том смысле, что нас действительно просто обложили, нам пытаются опрокинуть все наши крупные международные проекты: Северный поток, Южный поток, а это большая социально-экономическая перспектива. Этими санкциями пытаются отрезать нас от современных технологий. Не обошлось и без вопросов аудитории. Представители СМИ Казани интересовались различными вопросами. От Навального и митингах до принятого проекта в Москве о реновации жилья. Подумать о том, чтобы этот проект был не только московским, но и был тиражированным на другие субъекты страны, можно, но нужно учесть многие нюансы. Поэтому для регионов эта проблема... Во-первых, связано с тем, что нужно, чтобы этот опыт был как-то апробирован, А второй вопрос – это, конечно, цена. Цена вопроса: потянем, не потянем, найдутся ли деньги, придет ли инвестор. Ну, целый ряд других проблем, которые тащит за собой этот проект. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влитяров, Универньюз. В инженеринговом центре КФУ прошла ночь науки. На мероприятии было представлено 20 площадок. Школьники и их родители прошли обучение в школе туриста. Здесь они узнали, как завязывать крепкие узлы, укладывать туристический рюкзак и как правильно сходить в научный поход. Все подробности смотри далее. В инжиниринговом центре КФУ прошла ночь науки. Преподаватели, молодые исследователи института КФУ представили различные научные сферы и достижения. Несколько лет подряд мы проводим в городе ночь музеев, приглашаем в наши музеи. И вот первый раз, благодаря руководству, сотрудникам Номережничьинского института КФУ проводится Ночь науки. Поэтому хотелось бы и хочу сказать большие слова благодарности в адрес руководства. Лишня Махмуд Маслудович, вам. Гости получили сувениры от набережной Челнинского института КФУ, распечатанные на 3D-принтере. Каждый получил яркие эмоции, незабываемые впечатлений и заряд положительных эмоций. Аурелия Сташкова, Катерина Ботенкова, Ренат Галиуддинов, Универньюз. Это все события на сегодня. С вами была Анна Глазунова. Всем пока!